Мне всегда не нравилось, что мне мало говорить только есть зерновой хлеб, но вообще-то я люблю цель зерновой хлеб. А мой любимый хлеб это цельно зерновой. Да. Мир вам с вами мирдан, я вам расскажу про про зерновой хлеб. Поехали. Когда я был в школе на моем прошлом доме, то было все окей, мне давали белый хлеб. А потом, когда я переехал, мне теперь всегда говорят, что надо только зерновой или цельно зерновой хлеб есть, потому что от белого хлеба жиреют. Ну, как-то так я специально обрезал чтобы вам было интересно вторая часть будет да. так что живите в мире всем пока.